Приветствую, друзья! На связи Николай Жаричев. Добро пожаловать на презентацию «Ракетон». У меня будет к вам очень большая просьба. Если вы сейчас чем-то занимаетесь, отложите все дела в сторону, отстранитесь от всего внешнего шума, который происходит вокруг вас и сконцентрируйтесь на той информации, которую я вам сейчас дам. Инвестируйте буквально 20-30 минут своего драгоценного времени в свое светлое будущее и, поверьте мне, эта инвестиция очень скоро принесет вам хорошие дивиденды. На этой презентации я отвечу на два самых главных вопроса, которые всего скорее крутятся в вашей голове. Что это за вопросы? Итак, сколько я смогу с вами заработать? И второй вопрос, что мне для этого нужно делать? Итак, друзья мои, отвечая на первый вопрос, сколько я смогу с вами заработать, я хочу вам показать, сколько вы сможете заработать на примерах обычных людей. На нашей платформе зарабатывают как студенты, которым по 18 лет, так и партнеры, которым уже далеко за 80. Представьте себе. И это люди абсолютно разных профессий. И медики, и врачи, и юристы, и предприниматели. Абсолютно не имеет значения, какой вы профессии, сколько вам лет. С нашей платформой вы сможете зарабатывать из любой точки мира, не обладая какими-то навыками, знаниями, потому что мы всему этому обучаем. Итак, у нас есть телеграм-канал, где в режиме реального времени 24 на 7 мы публикуем результаты наших партнеров. Давайте их посмотрим. Итак, переходим в наш. Телеграм-канал «Рокетон Актив». Здесь мы можем увидеть, что кто-то заработал свои первые там, 100 тонн, кто-то заработал а, первые 6 тысяч тонн. На этом канале вы можете увидеть а, тысячи, десятки тысяч, и даже сотни тысяч таких картинок, соответственно, с результатами людей. Самые большие результаты – это, наверное, в районе 100 тысяч тонн за чуть больше полгода. Сколько стоит один тонн? Как вы успели догадаться, конечно же, это криптовалюта. И один тонн на сегодняшний день стоит примерно 2,5 доллара. И поэтому 100 тысяч тонн за полгода это практически 250 тысяч долларов. Представьте себе, это огромные деньги. На них можно купить хорошую квартиру, машину или грамотно инвестировать. Многие из вас испугались, услышав слово «криптовалюта», друзья мои. Но не стоит бояться. Это и есть самое главное преимущество криптовалюты. В том, что неважно какой крутой вы в жизни предприниматель, начальник, эксперт, профессионал а, в какой-либо сфере. Когда вы приходите в криптовалюту, мы все, кто сюда пришли, начинаем с нуля. Нам нужно всем разбираться, что это такое. Разница лишь в том, кто... Первый начинает в этом разбираться, а кто еще сомневается и думает, а стоит или нет. Но вы должны понять, что мир стремительно меняется, нужно меняться и нам. Я сейчас живу в Дубае, это, можно сказать, центр криптовалютный, потому что здесь можно открыть компанию, получить лицензию на криптовалюты. Вы можете купить квартиру за криптовалюту, напрямую перевести деньги застройщику и получить ключи от квартиры. Вы можете арендовать авто, купить авто. Здесь есть криптообменники на каждом углу, друзья мои. Поэтому криптовалюта, это же не про будущее, это уже про сегодняшнее. А что такое Дубай? Это передовая страна, с которой будут брать примеры другие страны. И вопрос лишь в том, а сможете ли вы заработать сейчас на этом, потому что криптовалюта активно входит в нашу жизнь. Я думаю, что вы все слышали историю о том, что кто-то купил биткоины там, по одному доллару, по 10, по 100 долларов и сколотил на этом хорошее состояние. Так вот, друзья мои, я вас могу поздравить, у вас у всех появилась машина времени. Так вот, друзья мои, машина времени – это блокчейн, тон и монета тонкоин. Это монета, у которой огромнейший потенциал вырасти и дать Десятки и даже сотни иксов. Услышьте меня. Это очень важно, почему я в этом уверен. Сейчас постараюсь вам доказать. У меня есть отдельный видеоролик минут на 20, где я подробно рассказываю про блокчейн ТОН. Вы можете его посмотреть ниже, но давайте я сейчас быстренько постараюсь вас убедить в том, что у этой монеты очень большой потенциал. И на нашей платформе Рокетон вы сможете заработать в неограниченном количестве эту монету. Хотите 10, хотите 100, хотите 1000, десятки тысяч монет, друзья мои, нет проблем. Блокчейн ТОН это технология, которая уже сейчас опережает многие блокчейны, которые есть на рынке. Это официальный блокчейн Павла Дурова, основателя социальной сети ВКонтакте и основателя мессенджера Telegram, лучшего мессенджера в мире. А я напоминаю, что в мессенджере Telegram находится 700 миллионов активных пользователей. Представьте себе, 700 миллионов активных пользователей. В следующем году, я уверен, что Telegram распечатает цифру в миллиард. И представьте себе, Telegram сейчас степ-бай-степ внедряет блокчейн-технологию внутрь своего Телеграма. Сейчас можно купить премиум подписку за Тонкоины, можно купить себе доменное имя за Тонкоины, можно купить номер телефона и быть максимально анонимным внутри Телеграма. Почему монеты растут? Фундаментальные монеты растут. Я не говорю про а, шиткоины, которые надувают специально, да, то есть, чтобы обмануть людей или там мемкоины, да, то есть, а, которые придумывают какую-то легенду. Я сейчас говорю про а, действительно серьезные технологии, за которыми стоят команды, то есть, про блокчейны. Почему они растут? Давайте возьмем на примере эфириум. Эфириум – это монета номер два в мире. Сделал ее российский предприниматель Виталик Бутерин. В 2015 году у вас была возможность купить эфириум за 1 доллар и даже дешевле. Представьте себе, за 1 доллар. Потом эфириум стал стоить 10 долларов, потом 100 долларов. Сейчас монета эфириум спустя 8 лет Почти 2000 долларов. То есть, смотрите, вы могли ее купить за 1 доллар, сейчас она стоит 2000 долларов. Почему так произошло? Давайте я вам постараюсь объяснить, только это будет максимально примитивно. Вот максимально просто и примитивно, хорошо? Смотрите, вокруг этого блокчейна собирается огромное количество различных энтузиастов, программистов, предпринимателей, которые на базе этого блокчейна создают различные технологии. Кто-то биржу, кто-то кошелек, кто-то обменник, кто-то игру, кто-то внедрил это в свой бизнес, допустим, эту технологию блокчейна. Соответственно, и клиентов становится все больше, транзакций становится больше, спрос на эту технологию становится больше, соответственно, и с ростом ценности этого блокчейна с ростом его использования в различных направлениях растет его цена Как и любая акция на бирже, которая торгуется Точно так же блокчейн Тон появился в 2021 году Залистился по цене 50 центов Сейчас это стоит 2-2,5 доллара То есть 4-5 иксов монета сделала от момента запуска То есть она не выросла практически никак И теперь а, с каждым месяцем, с каждой неделей Ценность этого блокчейна растет, потому что все больше и больше различных команд приходят и создают на этом блокчейне свои продукты, приводя сюда все больше и больше клиентов, потребителей. Количество транзакций растет, соответственно, и от этого стоимость будет дорожать а я напоминаю 700 миллионов активных пользователей уже сейчас так вот друзья мои сейчас блокчейн Тон интегрируется в telegram постепенно я могу вам показать на примере официального кошелька официальный кошелек валит верификация здесь вы можете купить криптовалюту вы можете продать криптовалюту друзья мои. доступ к криптовалюту еще не был таким простым никогда вы услышите меня то есть Вход в криптовалюту еще никогда не был таким простым. Чтобы человеку купить биткоины, для этого ему достаточно иметь телеграм-аккаунт, написать слово валет, запустить свой официальный кошелек, открыть меню. И здесь, соответственно, мы можем с вами, что мы можем купить криптовалюту, пожалуйста, тон биткоины USDT. То есть я хочу купить, допустим, биткоины. Представьте, насколько это стало просто. Просто мессенджер, телеграм, аккаунт, официальный кошелек валит, покупка крипты и все. Если я хочу перевести кому-то тонкоины, либо биткоины, я просто могу э, в строке, в сообщении, когда отправляю кому-то из друзей, просто добавить собачку, он официально подтащит мне валит кошелек, и я могу за секунду перевести любое количество долларов, биткоинов, тонкоинов и так далее. Давайте я вам сейчас объясню. Вот я нахожусь сейчас в Дубае. Предположим, моя супруга сейчас находится в России. Ей нужно мне переслать, допустим, 100 тысяч долларов. Если не криптовалюта, то каким образом это можно сделать? Она идет в банк, либо в какой-то Western Union Дает заявку На все это уйдет там день, два, три перевода а, Плюс бешеная комиссия от банков Плюс нужно еще подтвердить откуда, что Доказать, что это деньги твои и так далее С помощью криптовалюты как это можно сделать? Она может приехать в Россию в любой обменник Поменять эти деньги, соответственно, на USDT, к примеру Либо зайти в официальный кошелек Wallet Купить USDT, соответственно И одним кликом перевести мне эти деньги Понимаете, то есть внутри телеграмма перевести мне эти деньги. Все, я здесь, спокойно иду в обменник и снимаю эти деньги. То есть в течение часа мы можем переправить любую сумму денег, да, то есть при минимальной комиссии. Вот это и есть, друзья мои, настоящее. При этом это все анонимное, никто не спросит, а откуда у вас это, да, то есть, а, откуда у вас эти деньги. Не нужно никому ничего доказывать, друзья мои, то есть это ваше, вы анонимные и вы можете переводить деньги, из любой точки мира и делать это максимально просто, удобно и легко. И так просто делать криптопереводы, как сейчас, не было никогда. С помощью телеграмма это можно делать легко. Поэтому сейчас, как только большинство людей начнут этим пользоваться, сам тонкоин начнет расти. Поэтому у нас очень мало времени с вами, друзья мои, чтобы вы смогли заработать свои первые 100 тонкоинов, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч тонкоинов абсолютно не ограничены ничем, только вашим аппетитом. Так, друзья, отвечая на ваш первый вопрос, сколько я смогу с вами заработать, вы сможете заработать не просто деньги на закрытие каких-то базовых потребностей. Мне хочется, чтобы вы поняли и услышали меня, что с помощью нашей платформы вы сможете сформировать свой капитал. Это гораздо важнее и ценнее, потому что капитал откроет вам путь к финансовой свободе. Капитал вы можете направлять в различные инвестиционные стратегии. Допустим, я покупаю недвижимость, даю ее в аренду, мой партнер покупает автомобили и сдает их в аренду под такси, кто-то покупает гаражи и сдает их. В общем, стратегий инвестиционных огромное количество, но для того, чтобы их реализовывать, нужен капитал. Капитал позволит вам не работать всю свою жизнь на деньги, а заставить деньги работать на себя. Поэтому очень важно сформировать свой капитал. Многие из вас даже об этом не думают. Многие из вас живут в кредитах по уши. Живут по принципу «хорошо сейчас, плохо потом». «Купим iPhone в кредит, потом отдадим». «Поехали сейчас, ездим, отдохнем, расчехлим кредитную карту, потом заплатим». Но многие люди не думают, а чем они потом платят этот кредит? Съездить в отпуск там, за 200 тысяч?» а потом отдать там 260 тысяч. Но что такое 60 тысяч? Ведь это не деньги. Это время, которое нужно будет провести на работе, чтобы заработать эти деньги. Вы берете в кредит и отдаете потом своим временем, вместо того, чтобы это время тратить на себя, на свою семью, на своих детей. И это максимально неправильно. Друзья, есть закон денег, закон финансовой свободы, который гласит следующее. Нужно заработать, Нужно сохранить эти деньги и нужно их где-то приумножить. Это и есть закон финансовой свободы. Казалось бы, все максимально просто, но это только кажется. Я смотря и общаюсь со своим окружением, прекрасно понимаю эту проблему. Что касаемо заработать, а где заработать, а как заработать? Многие не знают и не понимают и не думают об этом, но работа в найм – это утопия и путь в никуда. Если вы еще об этом не задумывались, просто посчитайте, друзья мои, сколько денег за всю свою жизнь вы заработаете. К примеру, если у вас будет зарплата в 1000 долларов, у многих из вас зарплата в 1000 долларов, я думаю, что нет, но многие из вас мечтают об этом. Если у вас будет зарплата в 1000 долларов, предположим, тот, из которых вы будете откладывать, просто откладывать, а на 500 долларов жить коммуналка, еда, там, проезд, одежда и так далее, и 500 долларов будете каждый месяц откладывать, за год, за 12 месяцев сколько вы скопите? 6 тысяч долларов, 500 умножаем на 12, получается 6 тысяч долларов. За 10 лет вы скопите 60 тысяч долларов, за 20 лет 120 тысяч долларов. То есть представьте себе, вам нужно 20 лет своей жизни ходить на работу изо дня в день, чтобы за 20 лет у вас сформировался какой-то капитал в 120 тысяч долларов. Но есть еще проблема, инфляция в долларе, сколько она сейчас составляет? 5-6 процентов. Соответственно, с каждым месяцем, с каждым годом, если ваша зарплата не растет, вы становитесь беднее просто. Потому что цены растут на все, понимаете? Когда я говорю «заработать», на что вы можете заработать, работая в найм, друзья мои, только на лекарства <с> И то всего скорее не будет хватать, потому что лекарства стоят огромных денег Поэтому работа в найм это утопия и путь в никуда Работая в найм вы не купите себе а, хорошую машину, квартиру и так далее У меня, допустим, в семье два автомобиля Новенький BMW X6 и Range Rover Да, То есть каждый из этих автомобилей стоит ну, примерно там, а, 150 тысяч долларов ну, представьте себе, если вы за 20 лет а, при зарплате в 1000 долларов а, заработаете 120 тысяч, да, то есть вам 25 лет просто а, нужно работать, чтобы заработать на один автомобиль, понимаете? Жизни не хватит. Путь работы в найм выбирают большинство людей по одной простой причине. Там думать не надо, там за тебя все уже продумали. Ты приходишь, у тебя есть должностная инструкция, тебе говорят, что нужно делать, ты идешь, делаешь, у тебя не болит голова, Все. Пришел, отработал, получил свои копейки, ушел заниматься своими делами. Но есть второй путь. Это путь предпринимателя. Что-то предпринимать в своей жизни, что-то делать, как-то шевелиться. Самое главное, брать ответственность за свою жизнь и за тех людей, которые вас окружают. Только выбрав этот путь, вы сможете стать примером для своей семьи, для своих детей. Вы сможете дать лучшее образование, вы сможете дать хороший автомобиль, хорошую жилплощадь своей семье. Вы сможете своим родителям что-то подарить, понимаете? Только выбрав путь предпринимателя, что-то предпринимать, что-то делать, в чем-то разбираться, понимаете? Вот этот путь самый верный, но этот путь самый сложный, потому что здесь будет что-то не получаться. Здесь нужно будет постоянно ошибаться, потому что это путь ошибок, когда вы совершаете много ошибок, анализируете их. Делайте работу над ошибками, двигайтесь дальше, становитесь экспертнее, профессиональнее и зарабатывайте все больше и больше. Так вот, выбрав этот путь, вы сможете заработать хорошую сумму денег. Мы сейчас с вами говорим про то, что вы выбираете путь интернет-предпринимателя. С помощью нашей платформы мы вас обучим всем этим навыкам. Как привлекать трафик, как работать с этим трафиком, как зарабатывать. Мы всему этому обучаем, сложного ничего нету, друзья мои На нашей платформе у вас всегда будет наставник, который вам будет помогать У вас будет бизнес-тренер, который вас будет обучать У вас будет команда, сообщества сильных партнеров, которые будут помогать вам в случае каких-то сложных ситуаций Поэтому с помощью нашей платформы вы сможете очень быстро заработать на свой первый капитал Очень важно сохранить этот капитал и самое главное приумножить его если мы говорим с вами про монету ТОН, то вы будете зарабатывать свой капитал именно в этой монете. И вот здесь самая главная фишка в том, что нам не нужно вкладываться в недвижимость, в автомобиль, еще куда-то. Мы вкладываемся уже своим временем, своей энергией, чтобы заработать ТОНКОЙНЫ, а ТОНКОЙНЫ рано или поздно будут приумножаться. Курс вырастет в 5, в 10, в 20 раз. Это неизбежно. Я уже объяснил вам, почему это происходит. Примеров огромное количество. Возьмите любой блокчейн, который начал свое существование, и его цена росла всегда, потому что ценность растет. Да, на криптовалюте есть разные циклы. Есть медвежий цикл, бычий цикл. Сейчас мы в медвежьем цикле, а криптовалюта валится, соответственно. Но вслед за вздохом всегда идет выдох, понимаете? И след за падением всегда будет рост Это неизбежно, друзья мои Это просто циклы, и вы должны понять И поэтому сейчас наступит следующий бычий цикл Монеты развернутся Те блокчейны, которые делали до этого там десятки иксов, сделают сотни иксов Понимаете? Те монеты, которые еще не сделали иксов А наш а, Тонкоин еще не сделал иксов Понимаете? Мы ждем от него прям хорошую, сильную ракету Все, что вы будете делать на нашей платформе Монета Тонкоин будет приумножать это в десятки раз Поэтому очень важно сейчас с помощью нашей платформы, чтобы вы заработали свой криптокапитал. Потому что именно криптовалюта дает нам возможность очень быстро, очень быстро заработать свой капитал. Но очень важно сохранить этот криптокапитал. Потому что я совершал такие ошибки. Я покупал биткоины и по 300 долларов покупал. И эфириум я покупал по 30 и по 40 долларов, понимаете? Но увидев 2-3 х, я все продавал, фиксировался. Но в конечном итоге, понимаете, я был неправ <смех> Поэтому, исходя из своего личного опыта, вам сейчас говорю На нашей платформе вы заработаете большое количество тонкоинов. Все зависит от вашего аппетита Но сохраните их, и они потом приумножатся Плюс, самый главный плюс нашей платформы Однажды проделанная вами работа превратится в пассивный остаточный доход Я считаю, что в этой жизни нужно заниматься только тем видом деятельности Где не просто деньги ради денег То есть ты поработал, ты заработал Ты не работаешь, ты не зарабатываешь Так не должно быть Бизнес либо направление должно быть именно таким, чтобы ты ушел в какой-то момент, отдел, да, то есть и появляется остаточный эффект. То есть у нас это будет так происходить. Если ты в связке со своим наставником, со своей командой грамотно выстроишь стратегию, то ты можешь выпадать из бизнеса. Ты можешь в какой-то момент просто переключиться на что-то другое, но при этом тебе дальше будут приходить начисления в виде тонкоинов. Мне кажется, это очень круто. Итак, друзья, мы плавно подошли ко второму вопросу, что мне для этого нужно сделать. Итак, ракетон это не хайп, не финансовая пирамида и не кнопка бабло. Ракетон это готовый бизнес под ключ. Вы спросите, если это бизнес, значит должен быть продукт. И мне хочется спросить у вас, но жалко, я не могу получить от вас обратной связи, а какой Идеальный продукт для вас. Многие из вас ответили бы там, порошки какие-то, чаи, я не знаю, техника, еще что-то. Но это все ерунда, друзья мои. Если взять успешных людей и спросить у них, какая самая лучшая инвестиция, на твой взгляд. И в 100% случаях они ответят все одно и то же. И вы тоже знаете ответ на этот вопрос. Что самая лучшая инвестиция, это инвестиция в себя. В свое развитие, в свои знания, в свои навыки. Так вот, друзья мои, продукт у нас образовательная платформа, где с помощью этого продукта вы сможете сами расти и развиваться. Это самый лучший продукт, который только может быть. Со мной никто не поспорит. Особенно сейчас возражают люди, которые работают в продуктовых компаниях, типа Avon, Reflame, Marikey, Enel, Greenway, Сибирская Здоровье, о огромное количество продуктовых сетевых компаний, такие, нет, наш продукт самый лучший, я работал как-то в продуктовой компании, знаете, для меня продуктовые компании это большой обман, наличие продукта не говорит о том, что компания действительно честная, знаете, большинство продуктовых компаний берут максимально дешевый продукт, какой-нибудь там чай, к примеру, который в себестоимости стоит полдоллара, продают его в рамках своей сети, там за 20 долларов, да, делая накрутку 40 иксов на этот продукт, но с помощью каких-то маркетинговых уловок нагоняет на него ценность, что ты с этого чая будешь худеть, там, что он помогает и так далее. А на самом деле смотришь состав, там просто мочегонное средство. Человек попил такой воду выгнал, такой, о, нифига себе, классно, у меня отеки сошли и так далее. То есть, ну, сходить в аптеку, купить этот продукт, там, я не знаю, за 2 доллара, за 3 доллара, да, то есть, но ну, не в продуктовых компаниях там за 20 долларов, чтобы кто-то а, получил там свой Мерседес от компании, а, либо еще что-то. Поэтому для меня а, продуктовые компании, которые продвигает какие-то порошки, чьи и так далее, они остались в прошлом. Я считаю, что самый лучший продукт, тот, который нас развивает. Самый короткий путь к деньгам через развитие извилин. Чем больше извилин в нашей голове, тем больше денег в нашем кошельке. Все пропорционально, друзья мои. Так вот, я рад представить вам Rocketon MBA, это наша образовательная платформа. Помимо образовательных курсов, у нас еще есть свои собственные сервисы, которые мы постоянно развиваем. Это и свой конструктор визиток, и конструктор лендингов, и конструктор ботов сейчас появится, и даже собственный VPN, друзья мои, тоже появится. В общем, раздел сервисы у нас тоже растет, постоянно развивается. Но перейдем к нашему основному продукту, это образовательный marketplace Итак, у нас есть курсы абсолютно на любой вкус, пожалуйста, хотите ораторское искусство, хотите обучение по финансовой грамотности, хотите автоматизации в интернете, питание, астрология, по стилю. Если у вас есть дети, пожалуйста, обучение для детей, для подростков. Если вы боитесь прямые эфиры, пожалуйста, обучение по выходу в прямые эфиры. Все эти курсы записаны экспертами, профессионалами в профессиональной студии на профессиональное оборудование специально для нашей платформы, друзья мои. Вы можете убедиться в этом сами, и в каждом из этих курсов есть вводный урок, где вы можете посмотреть, что входит в этот урок, да, то есть какая подача и... Какая экспертность там дается, друзья мои Поверьте мне, вы будете очень сильно удивлены Но самое главное, друзья мои Все эти курсы позволят вам а, заработать максимально честно Прежде всего по отношению к себе Максимально экологично Заработать свой первый капитал Благодаря нашей платформе Потому что каждый из этих курсов Ну вот сколько бы вы заплатили за каждый из этих курсов по отдельности я скажу так, что в среднем да, то есть, есть курсы там за 100 долларов, за 1000 долларов. То есть ценник варьируется. Да, то есть, ну возьмем в среднем да, то есть 100 долларов за каждый курс в интернете стабильно. В Инстаграме да, то есть я вижу ну, примерно такую стоимость. То есть 100 долларов, правильно? 100 долларов. То есть если мы возьмем, посчитаем количество курсов, плюс сервисы, которые у нас есть, да, то есть во сколько вам это обойдется? 2-3 тысячи долларов. Так вот, друзья мои, вы сейчас будете приятно удивлены. Я надеюсь, у вас будет. Шок, шок контент. А, все, что есть на нашей платформе, а, стоит 10 тонкоинов. Это подписка на месяц, месячная подписка. 10 тонкоинов по текущему курсу это примерно 25 долларов. То есть все курсы, которые есть на нашей платформе, плюс мы ежемесячно добавляем по 2 новых курса, стоят всего на текущий курс тонкоина 25 долларов, друзья мои. В Дубае, я не знаю, это 5 чашек кофе. А, я не знаю, в какой стране бы вы ни жили, это я не знаю пол пакетика в магазине, да, то есть купить покушать себе, машину наполовину заправить. Но, друзья мои, это доступ к вашему образованию и к вашей финансовой свободе. 10 тонкоинов в месяц. Вы активируете подписку за 10 тонкоинов, друзья мои, за 25 долларов, вы можете ежемесячно прокачивать себя свои навыки, плюс вас научат. Как это все можно перепродавать в рамках нашей партнерской программы? Все это вы можете перепродавать в рамках нашей партнерской программы. Это готовый бизнес под ключ. Вы можете либо искать клиентов, кому интересны это, эти курсы, отдельно настраивать рекламу на лендинге, отдельно искать в своем окружении, кому это может быть интересно, находить клиентов и получать за созданный товарооборот свои тонкоины. Либо вы можете искать франчайзи. Подключать партнеров в разных городах и иметь процент с их товарооборота, друзья мои. Все очень просто. Это готовый бизнес под ключ, в котором нету никаких геморроев, потому что весь геморрой мы берем на себя, друзья мои. Мы берем развитие платформы, техническую поддержку, постоянные апгрейды, обновление новых курсов и так далее. Вы каждый месяц можете развиваться и перепродавать все, что есть на нашей платформе В рамках нашей партнерской программы Подумайте о том, что вы теряете, что вы можете приобрести вещи просто несопоставимые, друзья мои За маленькую цену вы получаете огромную ценность И самое главное, что все это максимально экологично и честно Это обмен с превышением Когда вы заплатили мало, а получили много И этот эффект вау у вас появится, когда вы купите подписку и увидите, насколько профессионально сделано обучение, которое у нас есть. Насколько крутая партнерская программа, которую у нас есть. До 100% денег. То есть смотрите, стоимость подписки 10 тонкоинов. Все 10 тонкоинов идут на выплату активным партнерам. Вот эти картинки с поздравлениями, которые вы видели в самом начале, где люди зарабатывали. Кто-то 100 тонкоинов, кто-то 1000 тонн коинов, кто-то 10 тысяч коинов но они все зарабатывают в рамках нашей партнерской программы. Они перепродают, они создают товарооборот. С этого товарооборота они получают свою прибыль, свою премию. Так вот, вы активировали подписку за 10 тонкоинов, И все эти 10 тонкоинов ушли в сеть на выплату. Все 100% денег возвращаются обратно на выплату активным партнерам, друзья мои. В этом и есть наша уникальная фишка. Аналогов нашей компании нету просто, друзья мои. Нету. Это лучший продукт, это лучший маркетинг, это лучшее сообщество, в котором вы можете развиваться. И это лучший блокчейн, монета которой скоро вырастет и даст огромное количество иксов. Вы просто подумайте, друзья мои, если вы выбираете путь предпринимателя и хотите открыть, допустим, свой ресторан, кафе, массажный салон, неважно, это сфера продаж или это сфера услуг, что вам нужно будет делать в своем бизнесе? Во-первых, вам нужно будет вложить... Огромное количество денег, там, я не знаю, от 10 тысяч долларов, скажем так, да, то есть, чтобы открыть какой-то свой бизнес малый. И 97% предпринимателей по статистике закрываются, то есть риски большие. Почему? Потому что большинство предпринимателей, они развиваются не сами, они развивают свой бизнес, типа, о, витрину переделаю, о, персонал там по-другому одену и так далее. Но они не знают, что нужно развиваться, допустим, в Инстаграме, чтобы научиться классно снимать рилсы про свое заведение, к примеру, и приводить людей. С любых городов, да, то есть чтобы люди приезжали в город и четко знали, куда идти, в какое заведение Нужно постоянно развиваться, как предпринимателю, постоянно расти Быть конкурентоспособным И те предприниматели, которые это понимают, инвестируют в себя, в свои знания Они растут, соответственно, их бизнес расширяется Но, друзья мои, я скажу так, что самый лучший бизнес, тот, который начинается с нуля Там, где риски минимальные Вот это самый лучший бизнес, потому что он начинается с нуля 25 долларов по сравнению с открытием реального бизнеса, это небо и земля 25 долларов это инвестиция в ваше развитие Вы покупаете подписку, вы можете развиваться И вы можете, соответственно, настроить бизнес-процесс таким образом Что вам будет постоянно генерироваться прибыль Все очень просто, посмотрели курс, порекомендовали, заработали И при этом вы а, порекомендовали один курс Человек зашел, купил подписку, а ему еще держи там 30 курсов тебе в подарок <с> Понимаете, эффект вау у человека возникает И он такой классный, офигенно, я хочу делиться этой информацией тоже и тоже начинает зарабатывать Есть закон вселенной Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь И очень хочется, чтобы вы сейчас пришли и убедились в этом сами Чтобы вы пришли, активировали подписку Которая стоит, друзья мои, 25 долларов на момент записи Возможно, завтра уже будет 35 долларов Потому что курс Тонкоина может расти очень быстро, друзья мои Чем раньше вы включитесь в процесс, активируйте подписку Убедитесь... В том, что я не соврал нигде. Убедитесь в том, что мои слова были искренне, и вы увидите, что действительно за маленькую цену вы получаете огромную ценность. Увидите качество спикеров, количество курсов. И если вы не захотите этим делиться, то вы эгоист, редиска, нехороший человек. Очень важно сейчас активировать подписку и самому убедиться в том, что ракетон это идеальная бизнес-модель. В следующем видеоролике я вам расскажу более подробно про партнерскую программу Но хочу сказать сразу, что а, маркетинг любой компании вы начнете понимать только тогда, когда начнете зарабатывать по нему Только тогда вы начнете понимать маркетинг Когда вы заработали свои первые 4 тонн коина, О, откуда мне это пришло, и начинайте разбираться Для многих, для тех, кто еще не в криптовалюте, а, не в интернет-предпринимательстве, скажем так Маркетинг не даст вам ничего, а только усложнит Потому что очень важно двигаться вот степ-бай-степ, понимаете? Маленькими шажочками к большим деньгам, к большим возможностям И первый шаг — это активировать подписку Убедиться в том, что качество курса действительно крутое Потом спросить у своего наставника А как я могу на этом заработать? Он покажет вам, где его... находится ваша реферальная ссылка Вы порекомендуете кому-то по своей реферальной ссылке Вам упадет какое-то вознаграждение вы скажете классно а за что мне это пришло и вы начнете разбираться посмотрите следующее видео следующее видео следующее видео не откладывайте на завтра то что можно сделать сегодня если вы не сделаете этого сейчас вы не сделаете этого никогда друзья мои мне очень хочется чтобы вы стали частью нашего сообщества на качество нашей жизни влияют люди которые нас окружают друзья мои если вас окружают овощи которым по жизни ничего не нужно в окружении таких овощей вы никогда не взлетите. Вот будьте с теми людьми, которые каждый день развиваются, которые чему-то учатся. Поэтому мне очень хочется верить, что вы станете частью нашего крутого комьюнити, разберетесь, что такое криптовалюта, сделаете первые шаги в этой области, станете предпринимателем, не побоитесь брать ответственность за себя. И с нашей платформой вы сможете развиваться каждый день и зарабатывать очень хорошие деньги. Увидимся с вами, друзья мои, в следующем видеоролике, а пока не теряй время и активируй подписку, и увидимся с вами в нашем рабочем чате. Пока!